Всем, всем привет, с вами я, Мистер Майнкрафт. И сегодня у нас будет опять видео по Майнкрафту. Потому что, знаете, я снимаю один Геометри Так, что, тогда должен быть ге... Мистер Геометри Дэш. Короче, э, нафиг все идет. Короче, все мои дела пошли просто в жопу. Урок я уже давно сделал. <кхм> и так вот, сегодня будет видео по Майнкрафту. Ладно, не будем... Э, долго ждать. Пфф, погнали. Угу. Ребят, смотрите. Значит, вот это, да, кровать. Вот это хорошка. Так, стоп. У нее есть розовая шерсть и красная. И получится. Ага. Что вы ожидаете? Нет. И вот у меня вопрос, и вот у меня вот такой вопрос, что это такое? Действительно, а что еще можно построить из этого? Конечно, какого-то человека, который держит в руках крест, который растет из одного места, и это вообще дом Крипера. Вообще, это должен был быть дом девочек, но это... О, вот это Крипер. А вообще это дом нечисти какой-то. Так знаете, нечисти. Идите вы эфир в баню. О, свечка. Пойду сожгусь. Хотя нет, пойду повешу Да не скучно.